Через семь мостов бы, блядь, пронес бы жену. Какая бы она огромная не была. Хоть волоком, блядь. Хоть на тачке, блядь. Я, хоть за волосы, блядь, хоть за пятку. Я протащил бы жену, блядь. Вот если я ее выбрал, если она согласилась, <как> дала бы письменное согласие на обработку данных, я бы ее протащил.